Всем привет! Сегодня мы находимся на производстве турбодефлекторов. Меня зовут Дарина, вы могли меня видеть по фоткам в инстаграме. И сегодня у нас для вас сюрприз. Итак, что это такое? Это новый турбодефлектор из линейки Ротада. Начнем! Ну что, начнем ее, собственно говоря, распаковывать очень просто легко раз два и мы открыли коробку ух ты какая красота мы его достаем вот он наш красивый блестящий собственно говоря что же мы находим в коробке? Это инструкция, с помощью которой даже ребенок сможет установить турбодефлектор. Далее у нас идут крепежные саморезы и также есть запасной ротационный комплекс, в который входят два подшипника, стопорное кольцо и влагозащитная манжета. Что мы знаем о самом турбодефлекторе? Это увеличение тяги в канале минимум на 25%. Это вентиляция без потребления электричества и бесшумность при любом потоке ветра. Еще одно большое преимущество, то что он абсолютно небольшого веса. То есть его легко поднять, легко собрать и все. Что же нам говорит данная инструкция? То, что в нем присутствует элемент пассивной вентиляции при полном отсутствии ветра. Что это значит? Что турбодефлектор будет работать при малейшем потоке воздуха. чем же отличается а, новая линейка ROTADA от прежних турбодефлекторов? То, что линейка ROTADA именно создана с учетом климатических условий. Два типа устройств – это ROTADA Airstream, а, который разработан для регионов с редкими слабыми ветрами, облегченная активная головка, созданная по технологии Fly, Fly Fast, вращается при скорости ветра менее 1 метра в секунду. И второе устройство – это Rotada Nord Stream, созданное для северных регионов с обильными осадками в виде снега и низкими температурами. Также э, здесь написано, что это усиленная конструкция активной головки турбодефлектора по технологии PowerFly. Обеспечивает устройство э, устойчивость устройства к естественным снеговым нагрузкам. Итак, ребят, сегодня мы с вами распаковали турбодефлектор из линейки Rotada. Покупая у нас торборефлектор, вы получаете возможность сервисного обслуживания у наших специалистов, заводскую гарантию на один год и специальную цену под этим видео.